Всем привет, ребята! Если что, у меня, конечно, темный экран. Вот. Сходи сюда воздух. Мы сейчас будем играть в игру под названием Митоза. Как называется эта игра? Ну, мы начнем. Семечка, Давайте полю. Все-таки боулинг и, и коробка, да? Боулинг. Машка. Давай. Давай скинем. <связываю> шляпа. Ииии. Если что, я буду снимать видео короткое. У меня давно хреново памяти, получается. Удобрять ну, да, будем. И муха. Ну давайте посмотрим. Вот это вылезает. Точно. Меня. Подобрять и да. вот здесь, как понимаете, говно вылезает это... говно пролохальное вообще. Напишите свои эмоции какие-нибудь комментарии, не эмоции, а какие-то комментарии. Сейчас говно вылезет как... вообще вообще не выспался. Я достану стрелку. Но мы на следующей серии продолжим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну, если что, оно у меня короткое, потому что у меня память не влезет. Это видео. Всем удачи, всем пока.